Всем привет! В прошлом видео по лору больше всего народу просило сделать ролик по смоляному убежищу. Потому начнем разбирать смоляное убежище, ведь смоляное убежище само себя не разберет. Убежище это важная сюжетная ветка мира SCP, развивающаяся вокруг двух агентов фонда: Сары Кроули и Стюарда Хайварда, которые обнаружили явление под названием Смолиное убежище, которое в оригинале называется Peach Хевен, то есть Смоляной рай. Убежище это маленький параллельный мир, известный фонду как SCP-27. Попавшие в него разумные существа становятся животными и ведут беззаботную и счастливую жизнь. Однако изначальные обитатели этого места его покинули примерно за 200 лет до обнаружения фондом, в результате того, что их идеальное общество милых зверушек в какой-то момент превратилось в настоящую живодерню и скотобойню, о чем повествует SCP-2746. Агенты Сара и Стюарт находят порождение смоляного убежища по всему миру и ставят их на содержание фонда SCP. В этой сюжетной ветви очень много персонажей и довольно сложная взаимосвязь между ними. Целая Санта-Барбара, можно сказать. А еще сама эта ветвь является базой для некоторых других. Так что, несмотря на то, что с ней напрямую связано всего 11 SCP-объектов, косвенно ее касается намного больше. Для самого фонда все начинается со всплеска аномальной активности в окрестностях Лас-Вегаса, когда организации пришлось спешно строить свой комплекс в городе. Комплекс получил обозначение Зона 45. Он состоит из офисного здания и психиатрической клиники, которые на самом деле являются базами и центрами операций местной Мок ССП. Но главное в этом комплексе это подземная база, располагающаяся глубоко под психиатрической больницей, где содержатся и изучаются аномалии, связанные с. Со смыленным убежищем. На этой базе работает множество ученых, которые проводят бесчисленные эксперименты над сущностями из убежища. Иногда сущности вырываются на свободу, что, например, привело к тому, что объект, известный как SCP-1619, захватил целый этаж подземного комплекса. Все это было построено для того, чтобы контролировать SCP-2746, который представляет собой подземный переход между Лас-Вегасом и экстрамерным пространством с аномальными свойствами, которые на момент первого посещения фондом было уже покинуто но содержала останки развитой цивилизации аномальных существ которые были сделаны загадочным создателем и имели вид разных животных эти существа писали книги занимались искусством и создавали разные предметы в какой-то момент они начали создавать себе подобных существ и целые миры в которых все было идеально и прекрасно тогда они решили показать свои идеальные творения своему создателю но ему они не понравились и он разрушил все созданное его созданиями так повторялось несколько раз в в итоге создатель разрешил создавать новые миры и существ только по определенным правилам, однако создавая новое по этим правилам, изначальные создания обнаружили, что создают жадных и злобных монстров, зубастых, шипастых, пугающих существ. Автор многих артов по SCP Sonic Клокворк в одном из своих артов сделал интересное такое предположение о том, кем эти существа были. ФНАВ пробрался и сюда. И естественно этих монстров за какие-нибудь неизбежные из-за их злой природы проступки сразу изгоняли из Смелинового убежища. И когда первоначальные создания поняли, что просто наполняют внешний мир чудовищами, они устроили гражданскую войну, в итоге которой смоляное убежище было опустошено, а выжившие сущности разбежались по миру в поисках лучшей жизни. Одной из самых больших групп таких выживших была группа творцов, которые приняли облик обычных людей и основали лабораторию Прометея. Так что те два человека, что ее просили тоже узнают, что хотели». В мире SCP лаборатория Прометея существовала с 1892 по 1998 год. Поначалу она работала как поставщик аномальных предметов для всех желающих. Как добрый титан Прометей в мифах давал людям огонь, раздражая богов, так и лаборатория Прометея открывала людям полезные аномалии. Благодаря дружелюбности этой организации ей удалось установить хорошие отношения практически со всеми вокруг, включая и сам фонд SCP. Закончила свое существование эта организация. После неизвестного инцидента, после которого большая часть учреждений и артефактов лаборатории были захвачены фондом, в результате чего фонд получил около 30 новых объектов. Один из них это, например, сплав металлов scp 148 телекил который имеет пустоты в кристаллической решетке, в которой каким-то образом поглощаются психические способности. Фонд активно использует этот металл для содержания аномалий с псионическими силами, например, маски одержимости. Существует целых три десятка объектов связанных с этой лабораторией, но примерно нифига из лора. Даже нет толковой версии, как именно лаборатория была разрушена, почему она перестала существовать. Большинство выходцев из смоляного убежища похожи на различных животных. Кто-то остался просто животным, например SCP-1530-3 и SCP-1930-3. Имеют вид сильно травмированных собак. Кто-то стал предметом, похожим на животного с меметической сущностью внутри. Например, SCP-1913-1 Агата – это говорящая статуэтка в виде кошки. А целый этаж зоны 45 вообще набит существами, похожими на животных, сделанных из настольных ламп. Кто-то вообще стал информационной сущностью. Например, SCP-1903 распространяется, заражая людей и превращая их в подобие существ смоленого убежища. Посреди всей этой истории в 40-х годах 20 -го века в фонде начинают работать два агента, Сара и Стюарт, которые, кстати, родились в один год, в 1888 -м. В это время на содержании находилась SCP-1903 Джеки, от которой оба агента заразились миметическим заражением, связанным со смоляным убежищем, в результате которого у Стюарта вместо лица выросла маска кота, а у Сары маска крольчихи. В таком состоянии они еще какое-то время работали вместе с аномалиями смоляного убежища, и Сара умирает в истории SCP-1619, которая уже происходит в 60-х годах 20 -го века. Но дальше в SCP-2792, который, кстати, не перевели на русский, мы узнаем, что смерть Сары не была окончательной. Она превратилась в разделенную на две части сущность. В женское тело с признаками разложения и смазкой кролика на лице и в бестелесную сущность, которая может вселяться в некоторые предметы. Например, в небольшую куклу кролика. Вернее, к этой кукле бестелесная часть Сары, по сути, привязана. Причем в этом виде она появилась в лаборатории. Прометея, хотя вроде бы умерла она в зоне 45 фонда, то есть видимо тело сущности в маске было изначально не ее. В лаборатории же однако считают, что перед ними инкарнация одного из зверей Смоленого убежища по имени Сари, однако само существо считает себя Сарой Кроули, агентом фонда. Второй агент этой истории, Стюарт, так и живет до старости с маской кота и умирает в 1998 году, после чего также возрождается в лаборатории Прометея в виде трупа кошки, вернее сущности похожие на скелет кота. В том же 1998 году происходит неизвестный загадочный инцидент, в результате которого лаборатория Прометея перестает существовать. Большая часть ее персонала погибает. После этого события фонд SCP захватывает большую часть существ, учреждений и артефактов, принадлежавших когда-то лаборатории. В конце всей этой истории выясняется, что одна из сущностей смоляного убежища смогла в итоге переместить себя в цифровой код и начать свое существование в виде программы. В общем, такая открытая концовочка. Разумный комплект компьютерный вирус с неизвестными намерениями, скопировавший себе личность агента Сары Кроули, сохранившийся после краха лаборатории Прометея. Вот такая эта штука, смоляное убежище. Напишите в комментариях, лор какого явления из мира SCP мы будем рассматривать в следующий раз. Всем пока!